Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня хотелось бы поговорить о ключах в религиозной там, литературе, теософской различной. Что там есть ключи, что надо читать эти книги, искать эти ключи замечательные, открывать для себя истину. Да-да, вот. сарказм, это сарказм, да, вы не ошиблись. Я объясню, почему. Почему я здесь использую сарказм. Ну вот смотрите, есть ли какие-то ключи в так называемых различных религиозных книгах, теосовских вот, и им подобных. Вот. У меня, знаете, один только вопрос. Для кого написаны эти книги? Что там скрыты какие-то ключи, их надо искать. Для кого пишутся эти книги? Вот представьте... Пришел человек на завод, да, к станку точить деталь. Ему дают инструкцию мастера, говорит, ну, слушай, там, короче, надо деталь выточить. Там ключи заложены в инструкции, ты их найди, прочитай. Найди ключи, выточи деталь. Ну, как вы думаете, что выточит рабочий в результате? Ни хрена он не выточит. Какие ключи, черт, да искать, чтобы выточить деталь, ну, это же бред. Правильно? Бред-бредский, по-другому не скажешь. Так для кого эти книги-то с ключами этими написаны? Скажем, ну, некоторые говорят, ну, эти книги там инспирированы просветленными, пробужденными, да? И они написаны для кого? Для других просветленных-пробужденных? Но другие просветленные-пробужденные, они не читают книг. Они все знают и так. Они просветленные-пробужденные. Тогда для кого эти книги, что они якобы вот так прям зашифрованы, зашифрованы, что там надо вот ключи подбирать? То есть кто-то пишет так, что ни хрена не понятно, о чем написано. Вы же не понимаете, о чем там написано. Вроде и слова знакомые, а смысл уловить не можете, что какие-то ключи надо искать. Для кого эти книги-то тогда? Что простые люди их не понимают, ну, соответственно, смысл. Если смысл писать книгу, которая будет непонятна, для чего тогда она? А просветленный, пробужденный он читать не будет. И ответ, он остается только один, на поверхности. Все эти так называемые умные книги, да, религиозные, вся эта каша, ну вот теософия и тому подобное, они написаны только для лишь одного. Отвернуть вас от себя. Чтобы вы искали ответы не в себе, а ушли в эту кашу. То есть это не для развития вашего, а для деградации. Чтобы отвернуть как раз вас от истины. Потому что истина-то, вся вас, альфа и омега, она вас внутри. Себе надо эти все вопросы задавать. И находить ответы. Они а в книгах. В умных, в этих так называемых религиозных. Понимаете, для чего это все написано? -то? Все сделано, чтобы вы деградировали. Не дай Бог, вы найдете настоящие ответы в себе. Не дай Бог. Вот так все просто на самом деле. И не более того. Поэтому просто... Вот раньше я читал ту же Библию, да, но в остальные меня даже не тянуло. Ни в не вот во всю эту хрень. Вот. Вот. Я Софью немного читал, ту же Блаватскую, да. Вот. Ну, это... Блаватская сразу, это просто, как, знаете, как Васерман в юбке, можно сказать, да. Вот. То есть сыпет кучу информации, а толку нет. Ни о чем. Ни практик, ничего нет. Вот. Я не говорю, что не надо читать Нет, понимаете, у нас есть любопытство Если вам интересен какой-то предмет, да, любопытен Ну, изучите, это, это не вопрос вот. Можете изучить его с точки зрения вот тех же книг Но там нет истины вот. Человеку, в принципе, достаточно только узнать откуда-либо, что что-то возможно Но. А дальше надо уже в себе все искать ну где-то услышали, края, муха уловили, что-то возможно. Все, дальше начинаете работать с собой. Ну, а иначе будете бегать за неведомой херней всю жизнь. Что за ней бегать-то? Она либо есть, либо ее нет. Если есть, вы ее в себе обязательно найдете, эту вещь. Не найдете, значит, херня неведома. И ее просто нет от слова совсем. Поэтому нет, можете, конечно, читать, но вы должны осознанно читать, понимая, что вот вы просто какой-то предмет изучаете, да? вот. Но это не истина. Ну, это как культуру, менталитет понять какого-то там народа, своего, хотя бы того же самого сказки, да, почитать. Ну, хотя бы просто как бы культурным быть в этом вопросе. Ну, мы же в собственном живем не в вакууме. Вот. Это все понятно. Но если вы хотите именно истину найти, то в себе. Я говорю, вот Библию читал. Думаете, я понимал, что читал? Нет, я не понимал. За нее бесполезно браться, читать, пока вы сами не поймете, кто такой Бог. И как был сотворен этот мир. Пока вы не поймете, ее читать бесполезно. К тому же, ну, та же Библия, нет оригинала Библии. Вот ее, его нет. Это просто куча разрозненных текстов. Есть много вариантов, как эти тексты между собой компилируются. Нет никакого канонического перевода Библии. Там десятки переводов, понимаете? Десятки. И что, вот это все надо изучить, чтобы найти какие-то ключи, да? Жизнь это потратить. Вы смеетесь? Вот. Нет, то есть я нашел ответ в себе, и когда я взял Библию, я понял просто там, по сути, это вот первые три главы. Ну, еще там стих в четвертой главе и начало тоже первый стих пятой главы, в принципе. Ну, их можно даже исключить, вот первые три главы, вот, бытие вот этого, ну, еще можно почитать, вот, как бы. Но вы не поймете там ничего, не поймете, если вы для себя, в себе не найдете ответ, в общем-то, кто такой Бог и как это был сотворен мир. Потому что там даже вот взять такой момент, что ну, землю он, да, в первый день то сотворил Бог небо и землю. И там земля, и как суша у него идет, как вот где мы живем, земля, да, вот. и земля как материя. Ну, мать сыра земля, мать, матерь, материя, земля. То есть если вы этого не понимаете, вы будете думать, что он сотворил землю, именно где мы живем. А он сотворил материю, всю материю. Вот, а не землю, где мы живем. Вот. Вы этого никогда не поймете. Потому что те, кто типа, писал, они писали это не для того, чтобы вы что-то поняли. Вот. Поэтому, зная, как это все сотворено, вот смысл читать эту Библию. Вот, Ну, я вот прочитал, да, и что? Я что-то там новое узнал? Ничего. Я все это в себе нашел. Там ничего нового не написано. Я просто увидел, насколько там все это запутано чтобы вы запутались и ничего, собственно, не узнали. Вот. И вот эти дни, вот сколько толкований, а каков божеский день, да? А как долго он длится? Это день-день или это столетие, там, век, или это, может, тысячи, миллион лет человеческих? И вот начинается рассуждение, а каков день, а какая его длина? Вот. Но когда вы ответите для себя вообще, как творился мир, то это вообще не важно, сколько там длится этот божеский день. Творение – это просто рекурсивный солнце, сон во сне. Вот Бог уснул, да? вот. соответственно, Он сотворил, потом уснул и во сне увидел, что Он сотворил. Ну, как программист. Вот он что-то написал, программный код, да, вот, нолики там, все вот эти символы. Потом, соответственно, вошел в оболочку и увидел, что он написал. И увидел программист, да, что это хорошо. И отдохнул от дел своих. Также и Бог уснул, увидел следующий, ну, во сне, что он, собственно, сотворил. И увидел, что это хорошо, да, и лег спать во сне. Иная плотность, следующий, соответственно, день. Вот. Следующий сон. То есть он сотворил следующее, лег спать, увидел, что он сотворил. И вот так из плотности в плотность. И так шесть раз. Просто те, кто вот этим занимался, кто сон во сне, соответственно, засыпал, вот можно заснуть шесть раз. Вот. То есть из плотности в плотность переходя. А в конце вы окажетесь в плотности, в общем-то, ну, где нет ничего. Темнота. Бах, там темнота. Основание, створение мира. Там только вода. И Дух Божий витает над водой. Вот самая такая приближенная плотность. Вот, можете туда выйти. Все, а дальше уже не получится. А дальше все. Вот. Но вы это поймете, читая Библию? Ни хрена не поймете пока сами в себе это все не найдете. На этом автономы стоп. Благодарю за внимание. До следующего видео автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией.